Бонжур лезами! Здравствуйте, друзья! Сегодня готовлю очередной яблочный пирог. И у меня тесто для него на основе творожной массы. Невероятно вкусный и нарядный пирог, который долго на столе не задержится. Итак, для теста можно использовать творожную массу а, если есть возможность, сыр рикотта или маскарпоны. Соединить его с сахаром и цедрой апельсина или лимона, кто как любит. Я начинаю это делать лопаткой, а затем пускаю вход в миксер. Им будет удобнее вмешивать в эту массу яйца. Вводим яйца по одному, перемешивая массу до полной однородности. Далее просеиваем в чашу, муку частями, работаем миксером до получения гладкого однородного теста. Разрыхлитель сюда я гашу уксусом, тщательно но аккуратно вмешивая его в тесто. Форму смазываю сливочным маслом. Заливаю в нее все тесто, разравниваю и отставляю в сторону. У неочищенных яблок удалить сердцевину. Яблоки могут быть как красные, так и зеленые. Порезать их на тонкие дольки. Выложить дольки в тесто в положении стоя. Если ваши яблоки не очень сладкие, можно сырой пирог присыпать сахаром. Я дополняю картину цельными вишнями из вишневого варенья. Выпекать пирог 30-35 минут при температуре 180 градусов. Готовый остывший пирог присыпаю сахарной пудрой. Вкусный он и нежный. Угощайтесь! Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте заходить на новинки. А я вам говорю, бон аппетит и абьянтол.